Вот мое предложение. Наслаждайтесь музыкой. Наслаждайтесь поэзией. Наслаждайтесь природой. Но избегайте искушения раскладывать их на составляющие. И не прибегайте к сравнению. Сравнение бесполезно. Не сравнивайте розу с хризантемой. Обе они цветы и у них есть, безусловно, общие черты. Но на этом всякое сходство кончается. Они также уникальны. Хризантема – золотоцвет, золото в цвету, танцующие золото. И роза – существо розы, розовый цвет, волшебное розовое существо. Обе они цветы, и можно найти исходные черты, но нет смысла в них вдаваться. Можно упустить из виду уникальность, а уникальность восхитительна. Есть люди, которые во всем и всегда ищут сходство. Что сходного в Коране и Библии, что сходного в Библии и Веда? Это глупцы. Они впустую теряют свое время и заставят терять время других. Всегда смотрите на уникальное. И избегайте искушения сравнивать. Потому что в сравнении, все, на что вы смотрите, становится обыденным, посредственным. Иисус превращал воду в вино. Чудо поэта, его поэзия – превращение воды в вино. Обычные слова так пьянят, когда исходят от поэта. От них пьянеет, как от вина. Но есть еще профессора и ученые-пандиты, которые делают прямо противоположное. Специализируются на том, чтобы превращать вино в воду. Вот настоящие антихристы. Не делайте этого сами. Если не можете превращать воду в вино, лучше вообще ничего не делайте».